Бля, почему не сразу закончилось вообще? там кто-то кто еще пиздел, да. Там, видимо, слишком много, кто вообще ни разу не запиздел, по-моему, во втором кону даже. Блядь, наверное, я... есть. Что Осуждаю тебя, блядь, Осуж... Дима, нахуй, ёб твою мать, блядь. Ты давай, а, нахуй, блядь! давай, блядь! Блядь, Я добил, да? Блядь. Да, ты давай, блядь, тихо, Димон, в рот. Ну он осуждаю. не знает, блядь. А чё Не, ну Вадим козел, ебаный. А хули он сам с ним не стримил, блядь? Меня в команду кинул нам. Убери сзади у себя его. Чем он там? Погодите, ведущий. Ведущий, ведущий, можно я скажу? Можно я скажу, Вадим? Вадим, забери Диму, блядь. Он мне панворды хуярит. Чё все, я Бля, я увидел гукамоли, сзади у него типа. Не надо! Не надо, не говорите! Симу, что не понял. Я второй раз не скажу. А что он сказал, повторите? Посмотри на человека сзади у гукамоли. Вот это я и сказал. Ой, блядь. Дим, просто Все, просто молчи! Бля! Бля! Просто запреточка полетела, я так пону. Uh, ребята, да, мы готовы есть. завершить второй раунд и посмотреть статистику. Центр, пожалуйста, продемонстрируйте и ее. Узнаем, кто на первом месте.